Здравствуйте, дорогие! Мы сегодня с вами продолжаем наш чудесный, расчудесный марафон, который проявляет нам не просто наши силы, а наши суперсилы, показывает красоты, накопленные душой, порой незамеченные, умом не отмеченные, но тем не менее они у нас есть. Очень часто в нашей жизни незамеченным остается один человек, очень важный, без которого на самом деле нас бы не было. Как вы думаете, кто это? Это наш отец. Сегодня... Я хочу с вами побыть на этой волне, повзаимодействовать на волне благодарности к тому, кто передал импульс жизни и разбудил спящее зерно потенциала вашей души, дав ему возможность быть проявленным в мире материи, проявленным в измерении вашей мамы, ребенка, который стал вами. Отец, творец, тело, родитель. Родивший тело моё. Тот, кто передал шифры и коды родового наследия. Тот, кто удерживал границы безопасности. Тот, кто хранил бесценные дары, внешнего покоя, что бы ни происходило, какие бы тучи не сгущались над коконом семьи, первым, кто получал по этой крыше, был всегда он, отец. Сегодня я приглашаю вас ощутить глубокую связь с вашим отцом, пройти по мосту, который похож на тоннель тьмы. Очень часто этим тоннелем является сердце нашей мамы. Не всегда наши мамы были мудры, не все смогли сохранить эту связь, не понимая, что формируется она в ее сердце – связь ребенка с отцом. И я приглашаю вас прямо сейчас пройти этот путь и соединиться с тем, кто передавал вам импульс жизни. Прикройте глаза. И представьте, что вы маленький локомотив, который стоит на рельсах и впереди тоннель. Темный, беспросветный, длинный бесконечной, как глубина души вашей мамы. И прямо сейчас мы с вами пройдем на ту сторону и встретимся с человеком и с его сердцем, которое не всегда в цикле жизни было нами замеченным ощутимым, осязаемым, и так ваш локомотив начинает движение, неспешно, медленно погружаясь в тьму тоннеля сердца мамы. Возможно, вы встретите преграды на пути, это те иллюзии, которыми она обложила себя, присваивая себе детей, не справляясь со своими эмоциями из-за нехватки знаний, идентифицируя своих детей самой собой, накладывая проекции обид передавая эстафеты родовых программ. Если вы встретите эти препятствия, просто проезжайте насквозь. И по пути вашего движения будут разрываться эти связи, эти цепи, эти преграды. И шаг за шагом соединять вас с тем кусочком света который придумал все это с духом и вот в конце тоннеля вы уже видите точку цель и можете смело и более быстро как локомотив двигаться навстречу к ней, понимая, что там Творец, а провел сюда вас Ваш Отец. И по скорости Вашего движения, по раскрытию сердца, по глубине дыхания прямо сейчас. Рассыпая искрами благодарности из-под колес локомотива, формируются у вашего поезда маленькие вагончики, дары. Это те дары, которые так хотел передать вам ваш отец, но просто не мог. Не потому, что занемог, а потому, что разделял тоннель. И вот сейчас, не ожидая ничего от мира, от него, вы прокладываете себе путь и понимаете. Папа, отец. Я ничего от Тебя не жду. Ты просто у меня будь. И попадаете на полный светом, красивый, открытый, Свободный мир. Вырываясь из тоннеля тьмы, освобождаясь, очищаясь, отмываясь. Ура! Теперь не просто я, а есть мы, ядро целостной внутренней семьи. Оглянитесь на количество ваших вагончиков, как много даров, как много благ приготовил вам этот момент. И все, что нужно было сделать, это верить себе, слушать сердце, открыть изнутри дверцы и однажды сделать шаг в смелый, дерзкий, взрослый на встречу истине. Получите благословение от своего отца и знайте, нет этой игре конца. Радостно и счастливо играйте.